Желаете заказать услуги банка быстро и легко, не отходя от компьютера? Тогда наш сервис «Простобанк онлайн» именно для вас. В данном видеокурсе мы расскажем вам, как пользоваться системой онлайн-заявок на банковские услуги на нашем сайте. Одним из преимуществ системы есть то, что с помощью сервиса «Простобанк онлайн» вы можете отправить заявку сразу во все банки, подключенные к сервису. Отправить заявки всем банкам можно в разделе «Сервисы», выбрав пункт «Сервис онлайн-заказа банковских услуг» или же нажав на зеленый «Информер», который отображается в правой колонке на любой странице сайта. Кроме этого, можно выбрать подходящее вам предложение в рейтингах банковских услуг. Например, на сайте «Простобанк.ua» Выбираем вкладку «Потреб-кредиты», «Рейтинги потребительских кредитов», выбираем тип и валюту кредита. Рассмотрев предложение банков, мы можем отправить заявку сразу в выбранный банк, воспользовавшись кнопкой «Заказать онлайн» рядом с понравившимся вам предложением. Независимо от того, отправляете вы запрос в один или сразу во все банки, в форме заявки вам необходимо будет заполнить базовую информацию о заемщике. Однозначный плюс такой заявки – анонимность. Вам не нужно вводить данные своего паспорта, идентификационного кода и даже контактные данные. Заполним форму, нажимаем кнопочку «Продолжить». Если вы не зарегистрированы на нашем сайте, у вас на экране появится сообщение о том, что мы вас зарегистрировали и отправили письмо с паролем на ваш email. В письме, отправленном вам на почту, указан ваш логин и пароль, а также ссылка, по которой необходимо пройти для подтверждения регистрации на сайте. Ваша заявка на потребительский кредит отправлена. Для того, чтобы просмотреть статус заявки, перейдем по ссылке в личный кабинет. Для входа в личный кабинет необходимо ввести ваш логин, а также пароль, указан в письме на почте. Кликнув на число рассматривающих вашу заявку банков, вы можете увидеть полный их перечень. Через 15 минут вы получите ответы банка. Сообщения о результатах рассмотрения вашей заявки будут поступать на ваш электронный адрес. Кроме этого, ответы банков вы сможете просмотреть в личном кабинете. В нашем примере мы отправили заявку на потреб кредит и получили ответы от 40 банков, 20 предложений и 20 отказов. Чтобы узнать, какие банки вам отказали и причину отказов, кликните на количество отказов в графе «Состояние». Далее можете рассмотреть поступившие вам заявки. Предложения банков сразу выстроены по возрастанию реальной процентной ставки. При этом реальная ставка рассчитана на максимально возможный срок кредита. Каждое предложение можно рассмотреть детальнее, кликнув на ссылку «Посмотреть» справа. Здесь вы увидите максимальную сумму, срок кредита, минимальный первоначальный взнос, ставку и комиссии. Также ниже вы можете увидеть дополнительную информацию о кредите. Если предложение вас заинтересовало или вы хотите уточнить еще какие-то детали, можно принять предложение банка, нажав кнопку «Принять предложение». Необходимо отметить, что принятие предложения не обязывает вас оформлять кредит. Потому, если вы хотите уточнить нюансы кредита в нескольких банков, чтобы определиться окончательно, можно принять несколько заинтересовавших вас предложений. Чтобы принять заявку, нужно в открывшемся окне указать свое имя, контактный номер телефона, а также удобное для вас время для звонка банковского сотрудника. Кроме этого, вы можете сразу указать любые комментарии к заявке. После отправки контактных данных в банк, ожидайте звонка от менеджера банка в указанное вами время. С ним вы можете обсудить детали кредита или назначить время посещения отделения банка для его оформления. Если же к моменту, когда вам позвонят из банка, предложение уже не будет для вас актуальным, например, вы уже выберете кредит в другом учреждении, то вы можете просто отказаться. После того, как с вами свяжутся представители банка, статус заявки будет изменен на «Закрыто». В данном видеокурсе мы рассказали вам детально о том, как пользоваться системой онлайн-заявок на сайте Ростобанк.юэ. Если у вас будут возникать вопросы или проблемы, связанные с работой сервиса, Звоните по телефону или пишите на адрес, который видите на экране.